Ну давайте, прямо экстромптом, да? Прямо экстромптом, да? да. никто а... не знал, он не знал, вы не знали. Я ему сказал, что он будет вести, что в общем-то так и будет. Но вот этого задания не было. Я обычно начинаю с работы, и обычно мужчина социально что-то заботит. Поэтому первый вопрос, это, что они сейчас по социуму, это у нас вышло, на... Так как я таролог, я никогда не называю и не назову себя ясновицем. Я вижу только через сны, мне приходят вещи. Мне проще читать через тару. Я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 То есть не зря Один, именно один, который только, только один владел магией асов и маги ванов, а магия асов это мужская магия, воинствующая ванов, это больше женская. Да? Вот. И только Один владел обоими, обоими видами магии. Дорого это заплатил так. за это. Да, дорого заплатил, провисев на древе, Драсиль, это uh -huh. по легенде, да, и... Они ему сложно достались из источника, в источнике э, судьбы. Он увидел в, вир, да. Вир. То есть, руны – это живые, живые ключи существа. к вирду. Это, да, скажем, суще... существа, как камни. Знаете, камушки, да. они да. тоже живые. Просто да. ну, там по времени. Каждая руна – это обладает инстинктами, разумом и волей, разумеется. Ой, в общем, тут, тут Все конечно… Все сложно. Все механизм, сложно. Конечный да. да. Когда а... начинаешь работать, уже несложно, поверьте. это то, Нужно войти и... <свят> Он из лесу вышел и тут же зашел. да? Или снова зашел. Скажите, пожалуйста, а вы свои руны кровью кормите? Дело в том, что тут, опять же, считаю, что это все настолько индивидуально, и кто как делает, так и хочет. В принципе, я считаю, что при изготовлении амулета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 Должен кто-то знакомиться, да, то есть uh -huh. знакомить человека. Сложно новичку в Азии, особенно тот, кто в христианском и был, не ну, так, как у меня были шаманские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 Они отличаются. Скандинавский футарк – это вот классика, да, это древнегерманский. Есть классик. еще древнеславянские руны, они есть тоже еще древнеславянские, да. со, своим, со своим произношением руны. То есть они Ой, звучат там по несколько, да. там несколько строев, я не очень сейчас хочу в это углубляться, потому что, что это тема отдельной программы. <свят> <свят> то есть это тема отдельной программы, там существует и строй в Ведали, и в Венедица, и в общем, там очень вариантов, то есть в славянизме вообще там столько племен было, у каждого племени свои руны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 Но Велесова книга считается как бы наполовину мифом, то есть не, не да. док, недоказанный факт. Да, так, все да. о ней говорят, а ее никто, никто не видел. не видел, да. Да, да, абсолютно верно. Да. но ну, так, тем не так, менее так. существуют эти таблички. Я знаю лично людей, которые видели, а, даже спрятанные таблички. Mm. Вот. У меня нет оснований не верить. Ну, в том числе у одного человека, я думаю, есть это, который сейчас находится в Киеве, да. Вот сейчас библиотека его не зря она сгорела. То есть там, я думаю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 Просто массу пойдут из церквей и к своим богам, к источникам вернуться. Это невыгодно, поэтому это все усиленно прячет. Но я скажу, скандинавские Грегоры ему спасибо тем древним людям, которые сохранили какие-то купицы, камни, которые все это берегут как культурное наследие. Он у нас в России прекрасно пашет, прекрасно работает. Ну, вы знаете, ночь сварога то заканчивается, все равно проснутся-то люди.